Всем здравствуйте! Очень рада всех вас видеть. Это по-прежнему пресс-клуб. Меня по-прежнему зовут Юлия Занимонская. И я вас рада всех видеть на нашей завершающей в этом сезоне открытой летучке. Напомню немножко про открытые летучки, про этот формат. Если в прошлых сезонах мы приглашали делиться своей внутренней кухней редакции белорусских медиа, в выходящем сезоне мы приглашали успешные инициативы и проекты, успешные НГО. Такое бывает. Сейчас мы немножко, некоторое время назад решили поколдовать немножко с редакцией 34 над форматом и… Сегодняшняя тема звучит «Как создавать микромедиа?». Я благодарю за помощь партнерства партнерство 34MAC. И представляю вам Антона Кашликова, главного редактора 34MAC и 34Travel. Что прежде чем пожелать нам всем хорошего вечера, расскажу, что уже с данного момента вы можете задавать свои вопросы с помощью ваших телефонов и программы ком по коду ивента O27. Наверное, все. Антон, передаю тебе микрофон. У меня есть один. Вот можно, да. Всем еще раз, хотя почему еще раз, я еще не поздоровался ни с кем. Всем добрый вечер. Мы действительно решили назвать наш ивент громко, как создать микромедиа и поделиться опытом. Разумеется, это просто громкий заголовок, чтобы привлечь ваше внимание. Вряд ли мы найдем ответы на... Этот вопрос найдем точно, но, по крайней мере, попытаемся. Думаю, что нужно начать с того, чтобы представить этих э, отважных людей, которые согласились поделиться своим опытом. А, собственно, я думаю, что раз вы сюда пришли, у вас тоже есть некий опыт, который, может быть, э, тоже полезно будет услышать публике. А, кто вообще э, из тех, кто здесь пришел, делает, не знаю, там ведет телеграм-канал, например. Класс. А, то, не знаю, у кого есть какой-то блог на какой-нибудь платформе, кто какой-то свой еще микромедиа делает, YouTube-канал, что-нибудь такое. Круто. Будет, правда, классно и, наверное, полезно, если потом мы тоже ваш ваш опыт услышим. Это не это не встреча, где все найдут ответы на все вопросы, но где можно пообщаться, поделиться каким-то опытом. Значит, давайте представлю наших дорогих спикеров. Антон Родненков, директор Центра новых идей. Похлопаем. Идея.бай.орг. Ребята делают много разных проектов, в том числе подкасты. в том числе. А вот и Даша появилась, Сазанович. Даша, ты нас слышишь, но не видишь? Да, и мы тебя видим, но не слышим пока, но, но все, все изменится. В первую очередь с Антоном мы поговорим потом про YouTube-канал Идея Бай, но об этом чуть позже. Давайте раз Даша появилась на экране, поприветствуем Дашу Сазанович, это иллюстраторка и создательница Telegram-канала «Не благодари» Do not thank, правильно сказал? Правильно. Спасибо. Телеграм-канал, который собирает какие-то предложения для медийщиков, для художников, для в общем, активных людей, для НГОшников в том числе. У нас есть Ксюша Малюкова, которая делает сразу несколько телеграм-каналов. Ксюша. Здесь как раз можно немножко пофальтиться с Дашей, потому что один из телеграм-каналов тоже о, о возможностях. И, возможно, мы узнаем что-нибудь новое о редакционной политике, о отличиях в этой редакционной политике. Денис Васильков. Э медиагик, нано-блогер, -бл -бл э микроинфлюенсер, -э И как только ты э себя не называешь, и как только не называем мы тебя. Нано-блогер. Нано я же так и сказал. А, вот. а также наши коллеги партнеры из Makeout — Даша Романович и Милана Левицкая. А, вот как раз с Makeout'ом будет тоже интересно поговорить про опыт создания целого сайта, целого по сути журнала. А, если я накосячил как-то с ударениями в именах и фамилиях, простите, пожалуйста, Денис Васильков а, — вот, собственно, давайте начнем разговор. Я, наверное, все-таки попробую постоять, потому что как-то комфортнее, сверху чуть-чуть дует. Да, тоже важный момент. Если есть какие-то какие вопросы, уточнения по ходу, вы тоже можете вопрос задавать и озвучивать. Но очень важно, чтобы это было сделано в микрофон потому что мы ведем запись нашего мероприятия на ведущих YouTube-каналах страны, это будет размещено. Вот Юля к вам потом подойдет с, с микрофоном, да? Хорошо. Я бы вот начал прямо с Дениса. Вопрос следующий. Ты человек, который попробовал много чем заниматься, в хорошем смысле слова. Например, ты одним из первых… На всякий случай скажу, Даши, что тебя все видят, ты выведен на экран. Да, просто имей в виду. Ты, например, был одним из первых, кто в Беларусь начал прививать культуру подкастов. Громко сказано, конечно. Да. Но человек, который всегда стремится к каким-то новым медийным опытом и экспериментам, скажи, пожалуйста, свою... что тебе кажется сейчас наиболее э, правильным, интересным, живым и действенным? Какой из каналов? Или здесь лучше устраивать прям какую-то ковровую бомбежку, если ты хочешь донести э, какую-то свою идею? На самом деле сейчас настолько благодатное время в плане доступности каналов именно как медиа, что э, просто выбирай свою любимую платформу, просто по цвету хотя бы интерфейса. Не знаю, нравится тебе Facebook э, своим синим дизайном или шрифтами, иди туда. Нравится тебе ВКонтакте почему-то тоже. Супер, тебе нравится TikTok, будь там. Но… Будь там искренним, да, будь давай туда информацию, и ты найдешь везде своего слушателя, везде найдешь своего читателя. Мне очень нравится Twitter. И недавно я особо не следил за какой-то за статистикой. Я просто обнаружил, что как-то меня, оказывается, там кто-то читает. И есть какой-то даже фидбэк оттуда. И, и какие-то шутки, которые есть только в онлайне, они выходят уже в офлайн. Я свою аудиторию долбил всю зиму, чтобы они носили шапку. И мне сегодня на остановке из автобуса прокричали: Почему ты без шапки? Вот. То есть, ну, есть такие вещи, которые они, то есть, показывают, что вот медиа, оно, вот этот канал, он работает. И поэтому э, сейчас потрясающее время, и я до сих пор Я не знаю, почему у нас так мало людей пишут и рассказывают о том, что происходит вокруг, но, наверное, просто очень много людей не сидят так долго в сети и, и, и, и тратят свое время на что-то более полезное, наверное. Uh -huh. Ну, все-таки тогда э, спасибо за этот блестящий ответ. Э, э, немножко сужу вопрос. Подкасты, о которых вот, время от времени появляется какая-то новая э, медийная волна, которая всех захватывает. Там, пару лет назад была куча тренингов о том, как делать э, такие скайфолд, э, это называлось, или snowfall, да, такие long view, long Лонгриды, Наверняка да, половина из вас было на этом, потом как-то все забыли. Вот сейчас снова выплыли. Что-что? Инфографики были не в моде, там, да, сейчас это все заменяется. Сейчас есть ощущение, я буду по -по продолжать с Денисом, ребята, вы пока отдыхайте. А, тем не менее, подкасты все равно какие-то довольно маленькие цифры прослушивания, при том, что вроде опять есть вокруг них шумиха, а, говоря о каких-то самых успешных, ну, сотни, ну, может, пару тысяч, да. Аудитория еще их не хочет слушать, только медиа хотят делать. Тут, тут проблема в том, что на самом деле подкастам уже 15 лет, и это э, абсолютно никакая не новинка, и в Беларуси про них уже э, ядерная аудитория гиков и тех, кто около, медийщиков. Их уже и так потребляет и они есть. Э, проблема с подкастами в том, что туда не пришли э, условно селебрити, да, не пришел туда юмор, например. Если бы там был условный Гарик Мартиросян с бульдогом, да, мы бы подкасты слушали бы в такси. Да, мы слушали был, дай да, в общественном транспорте, да, потому что а, вот мы видим, что все медиа медиаканалы, более-менее, они раскручиваются за счет каких-то крупных персон. А, и у нас, я думаю, что если, грубо говоря, придет а, в подкастинг, придет какой-нибудь условный какой-нибудь классный бизнесмен наш белорусский какой-нибудь публичный да подкастинг сразу просто вот вырастет вот в такой вот прогрессии это появится и ну это просто вопрос вопрос поиска ниши тех кто ищет какой-то новой публичности угу. скорее всего вот так будет правильно сказать Хорошо, спасибо большое. Я думаю, что мы про это тоже еще поговорим про подкасты. Дарья, чтобы ты не скучала в далеком, холодном северном, северном бремени. Да, Денис, микрофон поднес к твоему изображению. Твой телеграм-канал, который ты создала, насколько я понимаю, просто в момент, когда тебе надоело отвечать всем подряд знакомым: а где ты нашла эту стажировку, а как их искать? называется «Не благодари», и ты туда скидываешь какие-то возможности обучения э -э -э и так далее. Э -э но при этом я слышал, что в общем не так-то просто волонтерам и НГО Беларуси попасть в свой канал. Какая у тебя редакционная политика? Вот как это работает? Мой канал, мои правила или как это? Да, все ровно так и есть. Э -э я создала блог именно под себя. То есть я, не знаю, года три назад я... 4, начала ездить на какие-то программы достаточно жирные, арт-резиденции и все такое. Но и как бы я все время сама искала под себя, и люди стали спрашивать, где я их беру, и мне надоело отвечать каждому индивидуально, поэтому я сделала что-то типа канала. И не было у меня амбиции создавать какой-то медиа, поэтому я до сих пор очень удивляюсь, почему там почти 3000 подписчиков. Вот. И так как это мой Блог маленький, и я по-прежнему собираю какие-то возможности, чисто исходя из своей чуйки, которая никак не влияет на качество ивента. То есть пошла бы я или не пошла, посоветовала бы или нет, или ну, какие-то критерии, типа должна быть бесплатно, или как-то минимально стоить, или какая-то там очень классная возможность, и при этом можно выиграть грант на поездку, туда могу запостить. Вот. Еще я даю предпочтение все-таки международным программам, потому что мне присылают очень много местных ивентов минских. Но я знаю, что меня читают много в России и в Казахстане. Вот. Поэтому мне кажется, это немножко неправильно. Если я буду постить постоянно что-то минское, людям будет неинтересно. Вот. И мой интерес в том, чтобы людей как бы отправить куда-то попутешествовать по классным возможностям. А про местные... Тусовки, и так узнаете из, из, из местных каналов, вот там про волонтеров пишут, я знаю, есть каналы. Скажи, скажи, скажи, пожалуйста, вот ты говоришь, аудитории есть в России, в Казахстане, а во-первых, ты как-то пыталась измерить, откуда эти люди, или ты просто по фидбэку, когда люди тебе в личное сообщение что-то пишут и спрашивают, понимаешь, для кого ты это делаешь, есть ли этот фидбэк? В Телеграме нет комментариев, нет лайков, да, вот только цифры просмотров. В Телеграме есть такая функция, как опрос, Вот, и, мне кажется, полгода назад я делала опрос, кто, откуда, и я удивилась, что, что на втором месте была Россия, на третьем была Украина. Вот. То есть, и достаточно большой процент был людей, поэтому... Ну и, и как бы я знаю лично людей, которые читают из Казахстана, Грузии, кто понимает по-русски. По вот. А и... за деньги предлагали уже посты, уже как бы рекламу предлагали. можно размещать? <свят> Но моя, опять же, политика, что я, ну, как бы мне неинтересно коммерческие и какие-то там политизированные штуки. Что значит политизированные? Или вот мне сегодня было классное предложение про... Какие-то археологические лагеря для детей. Я думаю, вот, классно, сейчас <смех> запущу, а там экспедиция Новороссия, раскопки в Крыму. Конечно, <смех> что-то не подходит. <смех> э, Ксюша, э, у тебя телеграм-канал, в общем, с историей немножко похожий по концепции. Ты тоже предлагаешь один из телеграм-каналов, э, собираешь какие-то волонтерские возможности, в том числе в Беларуси в отличие от Даши. Но, опять же, вот к тебе легко попасть со стороны. Какая редакционная политика? Да, я могу рассказать, у нас очень похожая история с Дашей. У меня точно так же, я очень много волонтерила, а потом работала в товариществе «Зеленая сеть» координаторкой волонтеров, и когда я оттуда ушла, на меня постоянно сыпались вопросы, чем нам заняться, где нам поволонтерить. Я устала тоже всем отвечать, и тогда как раз в моду начали входить телеграм-канал у нас, и я просто создала, это был такой круг для как друзей и знакомых. И тоже я удивлена, что он все растет, растет, растет. Конечно, мы используем рекламу, но про это попозже. К нам попасть очень легко. В принципе, мы берем практически всех, все, кто нам пишет. и Мы даже сами к этому призываем, потому что мне проще тогда. Я не ищу вакансии, просто у меня там 10 человек написало, я их поставила в очередь. Мы обычно делаем как? Сначала я была одна, потом я не хотела заниматься этим прям совсем одна, потому что это такой волонтерский проект, и моя цель, чтобы люди становились более активные в Беларуси, куда бы они ни поехали, путешествовать, не путешествовать, чтобы они были более активными, социальными, социально ответственными. И э, мне начала писать одна девочка, а запостите вот это, а я нашла для вас вот это. Я говорю, слушай, что ты меня просишь? Давайте дам все права, будешь сама постить. И э, да, ну там понятно, что она канал бы не удалила, ей очень доверилась, и для нее это было как. Для нее это было очень важно, и сейчас мы вдвоем на полноценных правах делаем с ней этот канал, и у нас есть такое расписание, мы сейчас немножко сбились, потому что все вдвоем в разъездах, но в целом мы выпускаем пост в 8, в 2 и в 6, то есть три поста в день, так это такое наше примерное расписание, если все идет по плану. То есть все, кто нам пишет, и все, что мы сами находим, мы все публикуем. Что мы не публикуем, платные мероприятия, и только если там какой-то супер маленький взнос, и я сама начинаю разговаривать с организаторами, почему у вас такой взнос, если они там объясняют, что нам кое-как надо отбиться самим, тогда я говорю, ну окей. А если, ну, просто там условно заработать, то я тоже отказываю. Политическое что-то, ну, что-то постим, что-то не постим. Единственное, что мне так стыдно, я последний месяц, наверное, мне писали люди, и я забывала, про них, я была очень занята, и я так всем говорила, пишите нам, мы запостим вашу вакансию, класс, и забывала про них, извинялась, так что если тут есть люди, кому я что-то не запостила, то простите. Ну вот здесь, кстати, хороший совет, да что лучше напоминать о себе, да потому да, что да, да, да, да. Э -э наглость э практически синоним настойчивости, Поэтому второй-третий раз напомнишь, глядишь и запостит. По крайней мере, с 34 магом чаще всего так все и работает. Да, я могу чуть-чуть дополнить, если это еще уместно, что у нас основная аудитория это Минские все, кто в Минске. Я не знаю, я не проводил никакой опрос. Думаю, что есть какие-то ребята из регионов, но мы иногда постим, что где-то что-то проходит в Бресте, в Гродно. И я не знаю, какой это получается. А в Могилеве Он... Денис, посмотри. Могилеве. На тебя. Uh, да Ну и последнее время собирали еще фидбэк от организаторов мероприятий, сколько людей перешло. И сколько дошло до них. Uh -huh. и, ну, это по-разному. Бывает 20 человек записалось, там и 10 пришло, там 5 пропало, Опять написало, я заболел, там, надо сидеть дома. И я, честно признаюсь, два раза меня кидали, потому что мне иногда тоже нужны волонтеры. И когда просто пропадали, люди даже не говорили мне, что там, мне плохо прости, то я их заблокировал. Это два человека, они висят в блоке. Я решила. И я очень хочу написать пост про ответственность чтобы, ну я не знаю, насколько он дойдет до души каждого человека, кто подписан, и еще чуть-чуть расскажу. Мы постили сначала волонтерские всякие возможности, потом тренинги, стажировки и периодически стали постить крутые разные мероприятия. Потом поняли, что немножко наше позиционирование слетает, потому что мы говорим, что мы канал о волонтерстве, волонтерских возможностях и постим какие-то ивенты. Еще я сама делаю ивенты, мне было очень удобно использовать Конечно. эту аудиторию. И в какой-то момент мы решили разделить и думаем, ну сделаем маленький каналчик с ивентами, и туда будут приходить просто те люди, кому нравится. И он в последнее время тоже вырос, мы как-то его быстро вырастили. К нам очень много пришло нашей аудитории на второй канал. И получается, что сейчас два канала, а вот на твоих возможностях остаются все волонтерские штуки, а на втором мы пишем про ивенты. И тоже ивенты все бесплатные, но мы думаем, может быть, ввести платные ивенты, но проведем опрос, чтобы все по-честному. Спасибо. Короткий вопрос. Как тебе кажется, телеграм-канал это все еще большой потенциал, огромное количество охваченной аудитории или э, все очень медленно растет и не стоит этим заниматься? Мне кажется, вот мне интересно послушать, что Даша скажет в таком случае. Но мне кажется, что большой потенциал к нам добавляются люди со скоростью, там не знаю, ну там не знаю, 10 человек в день, э, даже, ну когда, когда отписывается делаем, сколько при этом? Очень мало. У нас в прошлом году было 5 отписок за год. Мне кажется, что это какой-то супер результат и потрясающе. Не бывает такого. Да-да-да. Ну там есть, кстати, в Телеграм-каналах есть открытая статистика. Можно посмотреть любой открытый Телеграм-канал, что как у них происходит, все поанализировать. Мне кажется, что большой потенциал, и много людей подписывается и устанавливает себе Telegram. В отличие, например, для меня, почему я еще выбрала Telegram, потому что я не хотела ни, там, ни группы ВКонтакте, Фейсбуке, ни Инстаграм, и мне да. еще хотелось, чтобы никто мне там не, не писал тысячу комментариев, на которые я тоже должна как бы отвечать. А вот я закинула, и вот делайте с этой информацией все, что хотите. Uh -huh. Спасибо. Даша, прокомментируешь. Твое ощущение от перспектив Телеграма как платформы? Ну, как платформа, конечно, перспективная. Я больше посмеялась про поводу отписок. Вот Мне кажется, что я, когда я постчу что-нибудь, где есть хоть какую-то копейку заплатить, сразу человек 10 отписывается. Не знаю, связано ли это с этим, но мне все время смешно. После, после какого анонса мероприятия отписалось ну, больше -нибудь, всего нибудь Когда я тебя поблату Мою лекцию? Пощу. Ну, Ты внутри. приносишь убытки. Спасибо. К сожалению, нам и вынуждены отключиться. Даша вынуждена уже покинуть наш чат. Чутка. Спасибо большое. Вопрос к представительницам Мейкаута. Скажите, пожалуйста, вы все-таки в первую очередь ассоциируетесь, наверное, как прям полноценная медиа. У вас есть свой сайт, который довольно регулярно обновляется, кроме всей вашей остальной деятельности, оффлайн-эвентов и так далее. Ну, сайт это довольно сложная история, да? ну по крайней мере, со стороны. Домен, хостинг, дизайн, автор, как у вас это все устроено и насколько вы, ну вот скажем, измеряете выхлоп, да, ну то есть вот потрачено усилий, не знаю, результат. Ник даже залыбался на, на слове выхлоп немного. Мы как бы решили, что он должен быть, так как у нас есть много направлений, которые, ну то есть у нас есть статьи полноценные, у нас есть рубрика ⁇ Ретро ⁇ у нас есть рубрика ⁇ Каменау ⁇ для которых необходим был сайт. И ну, у нас есть в команде человек, Коля, у которого есть скиллы, чтобы можно было сделать с этой реальностью. А, прошу прощения, сколько, скажем, в, не знаю, в месяц обновлений выходит, сколько вы публикуете примерно материалов, новостей? Наверное, это, это во многом связано с тем, что мы уже даже один раз отсюда прямо говорили об этом, но мы не медиа. Ну, факт в том, что, как бы, несмотря на то, что еще многие люди воспринимают нас как медиа, мы не медиа, потому что, ну, на наш взгляд, у медиа немного другие функции, Ну типа есть целая… Есть целое общество, с которым нужно там как-то взаимодействовать, и вы можете на него влиять, получать оттуда фидбэк и так далее. Но э, мы работаем с очень определенной группой, мы ЛГБТ-проект, и мы работаем э, на потребности ЛГБТ-сообщества в Беларуси в первую очередь. Ну и как бы на самом деле и в последнюю, а остальные вещи – это при, то, что случайно прирастает. И для нас было интересно скорее… Пять лет назад, я, я не знаю, мне, ну, как бы, я в таком возрасте, что я узнала про то, что существуют телеграм-каналы не, ну, не очень давно, а вот сайты существуют ну, то есть, может быть, это типа по старинке, да. Но нам было LVM, очень важно. Кстати, И нам было очень важно, что когда мы начинали работать это э, больше пяти лет назад, э, на тот момент не было ни одной офлайн-площадки для ЛГБТ людей в э, Беларуси ну, безопасной какой-то. И онлайн тоже не было, потому что медиа обычно работают на все общество в целом. Очень сложно представить, что медиа будет работать. Ну, то есть, конечно, у разных медиа, особенно у социально ориентированных медиа, сегодня, э, есть разные там направления, например, да, есть там рубрики разные, или спецпроекты какие-то разные. Но на тот момент как бы для ЛГБТ людей специально ничего не делали. И это всегда звучало как: ну, вы же тоже часть какой-то аудитории, но при этом я, например, на больших медиа никогда не вижу статью, в которой было бы написано. Э, мы с вами знаем, тра та та а вот есть еще и такие люди, и писали бы про гетеросексуального человека. Ну, типа обычно, если я читаю статью про мы с вами часто живем вот так, а есть еще и такие люди, это статья либо про меня, либо про людей, которые тоже находятся, в, ну, являются представителями какой-то уязвимой группы. И для нас просто было важно сделать площадку на которой бы люди находили информацию про себя от первого лица или uh -huh. на которой могли бы сами воспользоваться как такой площадкой. То есть э, мы вначале даже, ну, у нас была такая рубрика, сейчас ее уже нет, потому что она не очень хорошо так вот сработала, э, во многом потому что люди сейчас больше пользуются социальными сетями, чем сайтом, и им комментить и писать проще гораздо посты, чем там на сайт что-то такое загрузить. Но у нас была рубрика, она называлась клуб, и ей можно было воспользоваться так, люди просто регистрировались на сайте и uh -huh. сами писали, э, ну, вот то, что у них там, не знаю, на Б, они захотели рассказать там, о том, как они какой-то фильм посмотрели, или там, о том, как они куда-то сходили, или просто о том, что там, они чувствуют по какому-то поводу. Ну и в принципе, смысл был в том, чтобы любой человек из ЛГБТ-сообщества мог бы просто прийти как бы, на свою площадку и точно знать, что это будет место, в котором он не будет там, в меньшинстве, в количественном, или. Но ну, не, не должен будет ничего объяснять, потому что это будут люди с очень похожим опытом. И это также связано с комментированием, например, у нас на сайте ну, есть комментарии, но поскольку это не гиперпоп... это не тутбай, у нас как бы не, не прорва там комментариев, но у нас есть также площадки, но все дублируется в соцсети. И ну, мы используем вот эту политику про моего ну, мои правила um, uh -huh. о том, что там вообще не может быть никакого трэша. И, ну, понятно, что медиа как раз тоже работает немножко не так, потому что для большого медиа очень выгодно, когда, например, в комментариях там, собирается тонна людей, и они что-то обсуждают, и чем это горячее тема, ну, то есть чем полярнее там, может быть спор, тем больше в конечном итоге просм ну, будет просмотров, и тогда ну, как бы на этой странице можно выгодно продать баннер. и, ну, не, как бы... yep. ну, это, это нормально для медиа. Но у нас так точно никогда не будет, потому что это ситуация, которая повторяется везде. Uh -huh. И, ну, когда обычно говорят, полезно для развития выходить из зоны комфорта, вот, ну, как бы для люб ну, любого человека, который в группе, ну, который испытывает стресс меньшинств, в частности, для ЛГБТ-человека, очень полезно для развития входить в зону комфорта иногда. И, ну, наш сайт был сделан, скорее, как зона комфорта, uh -huh. ну, и так и развивается. Спасибо, спасибо большое. уточняющий вопрос. Я правильно понял, что, в принципе, в э принципе, ну, для вас важно, чтобы скорее ваша, ваша аудитория собиралась вокруг вас. То есть вам как организации не так важно, не знаю, чтобы выходили публикации, в том числе и в больших медиа вашей деятельности. И, или тем не менее вы там, стараетесь работать с крупными площадками, когда, например, какие-нибудь мероприятия анонсируете. На самом деле мы, да, уже очень давно не делаем каких-то там пресс-релизов, не рассылаем. Как раз сейчас мы делаем на выходных мероприятия в рамках киноклуба и впервые за очень долгое время мы решили, что так надо, наверное, разослать пресс-релизы, хотя бы каким-то дружественным проектом, потому что что-то мы очень давно не выходили за рамки своей площадки. А почему это? Вопрос безопасности аудитории или ну, чего именно? Ну, как-то э, поначалу мы, да, э, например, когда делали выставку «Камин делали фестиваль «Мета», чтобы людей больше о нас узнали. и когда у нас тогда еще было меньше подписчиков э, в наших соцсетях, э, меньше людей читало сайт, мы э, э, рассылали пресс-релизы. Euh, ну, чтобы как-то найти свою аудиторию, а потом со временем, ну, в принципе, у нас в Facebook 5000 подписчиков, в ВК 5000 подписчиков. Э, и в принципе э, ну, основная наша аудитория, она уже у нас. И мы разговариваем с ней напрямую через наши э, каналы. И поэтому да, мы довольно редко, я думаю, э, выходим. Мне кажется, еще тут важно, ну. Понимать, какая у тебя цель, ну, типа, наша цель как проекта, в первую очередь работать на сообщество. И поэтому нам важнее, чтобы об этом узнали сами люди из сообщества, чем очень широкий круг людей, которому будет интересно. Ну, потому что это неплохо, и ну, интерес это очень здорово. Но у нас такая позиция, что этим может еще кто-то заниматься. Ну, есть куча людей, которым это интересно, и они могут этим заниматься. Но мы этим занимаемся, потому что это ну, работает для нас и для таких же людей, как мы. И, ну, как бы это может как-то очень грубо прозвучать, но у меня, например, в жизни очень мало ресурсов, чтобы постоянно обслуживать типа, чей-то чужой интерес, а не свой в первую очередь. У нас ну, был опыт сотрудничества с крупными медиа, и он. Я думаю, что для видимости это очень полезно, потому что сама по себе идея видимости для уязвимой группы тоже очень важна. Но очень часто, ну, как бы, это как, есть такая, да, про физика, это акция и реакция, да? uh -huh. и как бы, чем больше ты получаешь видимости, тем больше ты получаешь говномет. можно ругаться? Можно всем, говномет, хорошее слово, сильно. да. Ну, в смысле, и... Тогда надо просто каждый раз ты должен взвешивать, что получит тот человек, который, вот это, ну, который воспользуется да, этой видимостью. Условно говоря, я живу в городе, в котором я думаю, что, например, я одна лесбиянка на свете. Ну, там, такое бывает, я в 16 лет в Минске так жила. Ну, то есть это не про большие, маленькие города и так далее. И, и вот если у меня такая ситуация, да, и там, ну, у меня, у меня маленький круг общения с людьми, которые разделяют мой опыт или там у меня какой-то информационный голод по этой теме. И если я вижу статью на очень крупном медиа, с одной стороны, это может означать чувство солидарности, причастности, ощущение того, что есть такие же люди с таким же опытом, и я не один, и мне не обязательно, например, уезжать из Беларуси, чтобы жить. Но с другой стороны, это может означать, что я полез и прочитал 40, там, 400 комментариев о том, как я хотел бы, чтобы вас сожгли, и там головы ваши на пике насадили. Ну, типа, я всегда читаю комментарии, и ну, это нельзя делать, а я всегда читаю. И, ну, и тогда надо взвешивать. Ты хочешь, чтобы этот человек получил невроз, или чтобы он там почувствовал солидарность? И иногда... Э ну как бы солидарность так не сработает, потому что будет невроз. Но ну, чаще мы постим на своей площадке. Uh -huh. Я уверена, что если э, есть люди, у которых есть желание солидаризироваться и быть союзниками из крупных медиа, и у них есть какой-то большой интерес, то они вполне себе в состоянии, например, на нас подписаться и репостнуть это ну, самостоятельно. Э, ну, и, и, и чтобы это не было так, как... Вы знаете, нам просто очень нужна ваша аудитория, мы без вас не выживем. Ну, как бы выживаем с учетом даже такой информации. Ну, сейчас уже не вакуум, конечно, но... Спасибо, спасибо. Спасибо, Милана, за подробный ответ. Вот здесь как раз довольно понятная, ясная позиция. Хорошая была фраза про цели, да, что у каждого медийного проекта организации есть некая цель, которую, наверное, он, организация преследует. И, соответственно, какие-то шаги, которые... Антону, пожалуйста, передайте микрофон. Скажи, пожалуйста, в двух тогда словах, если это возможно, да. какая цель у центра новых идей? Я подозреваю, что это будет что-то про новые идеи. Да. И почему вы как раз стараетесь работать совершенно разными форматами? Да? Сайт, подкасты, офлайны, YouTube. что из этого сейчас для вас? в соотношении с целями, которые у вас есть, наиболее наибольший выход дают. Ну, кстати, у нас написано, что нашим мета – это просовывать реформу в Беларуси, это такой канцеляризм. В принципе, в подкасте мы кажем, у нас подкаст про Беларусь здорового человека. Это что есть, про это. То мы живем довольно складной стране, где Складанное законодательство, складанное крамаство, складаны там политический режим, эducation, еще какая культура. Есть проблема во всех сферах. И мы пробуем быть как раз таки вот этим голосом, чтобы расти больше, меньше адекватно. Это наша мета. И у нас есть, как ты сказал, у нас есть всех это каналы, мы у всех их працуем. Почему мы у всех на них процуем? Бо у нас разный выник этих... во всех этих каналах. Нельха скажет, что у нас то есть одно выстроило. Поэтому мы робим все это. Тут же все нано-инфлюенсеры, поэтому это крыху про fail stories так само. А... Когда меня запросили рассказать про YouTube, я крыху удивляюсь, YouTube, напевно... Когда есть макшимость что-то инше, я бы пора что-то инше, а не YouTube. То, бакуна... Почему? У нас есть подкаст, мы его делаем, бог это очень просто. Мы просто приходим, седаем, что-то разговариваем и публикуем. Так, мы публикуем это уже с 2016 года, у нас уже есть аудитория, Просто за это час у нас не собирались аудиторы. У нас есть чат в Телеграме, Сначала он начал формоваться вокруг нашего подкаста, там те, кто слушает подкаст, размовляли Зараз они не про что то ним, ше. я там навод, могу и неколько дней не писать, там день может быть по тысячу поведомлений, чат сам по себе растет, и он развивается навод без нашего некого уплыва. Супер идеально. Мы ладим еще мероприемство, как раз таки в субботу у нас была великая конференция, и на в канале не я ее опубликовали, за что дякую. А, Кали, казать про YouTube канал. Вот ты уже узгадывал про розную моду. Был вот New York Times, тогда у снофол, это был очень популярный материал с Лонгридом. Прыкладно, в этот самый час, такие сайт, как Vox.com, главный конкурент Нью-Йорк Таймс на американском рынке, начал с другого, он не делал такие пригодные лонгриды, он делал пригодные видео. Самый, самый такой яскравый пример, это интервью главного редактора Эзри Клэйна с Барак Мабабой, потом они начали делать очень шмат эксплэнтеров видео, это видео, где очень шмат разных анимаций, инфографик, все вот вылетает, все очень пригодное. Мы робим вот такие видео в Ютубе. Это вельми снялки слаб... как их еще Объяснялки, называют Да, иногда. но я не вельми пригожи, мы дрючимся, когда мы их сдымаем, мы дрючимся потом, когда робим это инфографики, потом мы дрючимся, когда выбираем музыку под видео, то это видео, это uh -huh. супер затратно, супер И мы потом приходим до того, э, про что вот уже сказали. У нас Ютуб очень слабо развитый. У нас не нема... ну, как развивался дуть на своем Ютуб канале. И он с початку брал разные интервью с суперпопулярными популярными людьми, которые просто прош пошук будет то видео трапляться и у тебя будет расти канал. У нас не таких людей в Украине, коли за ким это заработишь, ни никого не гуглить. И делаешь это видео, ты Есть несколько, него... я думаю. Я когда я протягну, ты дни тыдни, как заработать это видео, и ни его никто не знает, бы никто не будет его гуглить просто. на этой темы никому не тикало. У нас видео еще которые на белорусском, языке. на белорусском мы гуглить ноль процентов, ничего не гуглить просто. Есть один человек, кого гуглить в белорусском ютубе Макс Корж. Не Макс Корж. Это Александр Лукашенко. Александр Лукашенко. И мы зарабили видео. Там в названии было Александр Лукашенко. Все. У нас одразу там под 50 тысяч проглядов, и у нас заявилась аудитория даже. А тут появляется иншая проблема. Мы робили, например, вельми шмат разных конференций. И на этих конференциях у нас были интервью, например, с российскими ведомыми экономистами. Его вельми шмат гуглится в России, а это не наша аудитория. Тобог у нас есть видео, так само там под 60, больше за 60 тысяч проглядов и там студион сотни проглядов а это 95 отсотку из России. Тобог это прогляды не конвертуются у нашей аудиторы, бог это не не зусим наша аудитория, ну наводнее даже что мы с Беларуси, но просто слушают своего авторитета то же самое у нас было несколько видосов по теме ЛГБТ, это так само было вельми цикаго досвиды, и они у нас суперпопулярные, але это так само не наша аудитория, а это аудитория из всего СНД. Там пишут люди за Рязани, что дякую, что вы сделали это видео. Я не поглядят на это видео, и они поставить лайк, это видео будет собирать так само десятки тысяч проглядов але это не конвертируется наша аудитория. И тому, как... Як... Ну, короче, белорусский Ютуб — это вельми складано, вот, и это все подсумовывается. Когда есть рабите делайте телеграммы, робите, там подкасты, easy а сколько вообще бюджет в среднем, если ты можешь назвать, не знаю, там, продакшена одного вот такого 4-5 минут объясняющего ролика? Ну, у нас это 10 баксов 500, я думаю. А подкаст? 40. 40. Угу. И и проглядываю, может быть, <laughs> ну сэнце, что uh -huh. як оценить отдачу, на... ну тут да, да, не в бюджете, ну то uh -huh. это вельми шмат розница подчас, то был виду, это вельми складано, это супер Подкаст, все, включу микрофон, поразмольяю, главное быть больше живым и все готово. Спасибо. Вот э, есть опыт как раз у, э, у создателей этого мероприятия, сегодняшнего пресс-клуба, э, опыт э, работы с рассылкой, причем опыт довольно удачный. Может быть, э, Юля к нам выйдет и немножко про это расскажет. Раз в неделю э, рассылка, по крайней мере, на мою почту приходит, возможно, есть несколько. Как это вообще устроено, сколько у вас там аудитории и какой процент из этой аудитории конвертируется, скажем, в… Во-первых, рассылка пресс-клуба, ну, вы все ее получаете, она регулярная, выходит раз в неделю по понедельникам, где-то на 4 недели мы можем прерываться на каникулы, и, в принципе, эту рассылку я называю операция «Живой пресс-клуб», потому что и она выполняет три задачи, это первое, мы афишируем свои ивенты, которые проходят у нас на площадке, также… Мы в разделе «Махчимости» делимся с тем, что рекомендуем посетить журналистами нашему сообществу. Ну и мы публикуем новое, то, что появляется у нас на наших каналах, в том числе видосы, мероприятия на YouTube и так далее. Могу сказать по количеству имейлов, e это около 6 тысяч. Средний процент открытия 23,9, ну и 6 процентов кликов, переходов на сайт. Uh -huh. А какой вы используете платформу для RSSL MailChimp? Uh -huh. Спасибо большое. Да, вот как раз очень хороший вопрос появился из слайда. Uh, я все-таки бы по традиции к Денису обратился с такой темой. Где проходить межа помеж микромеды, макромеда и наномедея? Uh -huh. Я думаю, что на самом деле уже даже границы такой нет, потому что условная новость про какое-то локальное событие даже на Тутбае, ее может прочитать полторы тысячи человек. Uh, ну, у меня ее могут суммарно прочитать там до 10 тысяч, да, и потому что все будут друг другу пересылать, и потому что она будет запущена как-то нативно в соцсетях, да, поэтому какой-то такой uh, границы нет, особенно сейчас она стерлась после последних uh, обновлений законодательства, когда уже все отвечают перед всеми вообще за все, и, вот, и поэтому, да, и поэтому, ну, на самом деле... Очень классно. Какой-то слоган даже был «границ больше нет». Да? Вот, ну, на самом деле, границы мы сами себе определяем, как, как вот случай с телеграм-каналами, что постить, что не постить. Потрясающий подкаст, который слушал сегодня в «Маршрутке» про «Беларусь в с Павлом Белоусом. Супер. Очень, очень люблю слушать этих ребят, потому что очень часто злюсь на них, но потом думаю, блин, они делают это уже так долго, такие молодцы. Вот, и поэтому призываю их слушать. Да, никаких границ нету. Все границы, они вот у нас внутри, мы их сами разрушаем. Спасибо большое. Это очень красивая фраза для финала. Жаль, мы еще не заканчиваем. Я хотел привлечь к нашему разговору нескольких наших коллег и знакомых, которые здесь в зале сидят, в частности Марию Рему, мою коллегу, которая тоже работает в 3-4 MAC. Но при этом, давай я микрофон тебе подам, при этом часто выступает в двух... В двух ролях. С одной стороны, у Маши есть опыт работы пиарщиком с крупными мероприятиями, культурными кинофестивалями, конференциями и бескультурными? С другой стороны, часто как раз Маша находится на стороне медиа, к которому. Слушаю, как вы ноете, да. да. Как задолбали как... пресс релизы Поэтому, собственно, вот вопрос к тебе, как человеку, который здесь в двух этих ролях выступает. Ты можешь дать. Каких-то три совета или три шага, тебе даже, видишь, стульчик принесли. Но если ты там сядешь, тебя никто не снимет. Три шага, которые помогут организации или активисту, или организатору какого-то мероприятия все-таки со своим пресс-релизом попасть на крупные медиаплощадки. Вау, wow. То есть вот до этого мы, мы полтора часа на это выделяли, сейчас за, за три, три пункта надо ответить. Окей. Первое, наверное, с чего стоит начать, это не с пресс-релиза вообще ни разу. То есть, когда я придумываю как мы кому куда что будем продвигать вообще, придумывается кому и что из этого может быть интересно. Ну, то есть условному про-бизнесу вообще не интересно про кинофестиваль, если только мы не рассказываем его экономическую подноготную, и как мы вообще в этом плане выживаем. Да? То есть нужно учитывать специфику редакции, и я обычно начинаю просто с того, что пишу журналисту, которого я знаю в редакции, или редактору, которого я там знаю, спрашиваю, слушай, вот такая тема интересна или нет? Особенно, если мы придумываем какую-то специальную фишку под это медиа. То есть мы там придумали, что у нас будет классный гость, и он им подойдет. Класс, пишем, спрашиваем. А это вообще... Подойдет, а если вот так повернуть, а если вот так повернуть? В конце концов, что-то вы можете договориться о чем-то с этим редактором и уже исходя из этого делать. Uh, онлайнер, например, вообще никогда не берет ну, что-то готовое, они сами все делаются, никогда не возьмут готовое интервью ваши, они все время придут, сами все сделают, и потом вы будете либо счастливы, либо будете править сидеть. Uh, потом… Uh... Когда вам нужен пресс-релиз, когда вы уже договорились, что сейчас мы все сделаем, в этот пресс-релиз вы должны засунуть вообще все, что про вас важно, и при этом постараться не писать всяким канцеляритом и прочими страшными штуками. Четко по делу что, где, когда, почему и зачем, кто делает. Все. Это все, что нужно знать. Все дополнительные материалы, которые вы можете воткнуть, воткните ссылками, воткните дополнительными какими-то письмами, так, чтобы человек все это получил, но не увидел вот такое вот полотно. Полотного вот такое текста, которое сложно прочитать, не говоря уже о том, чтобы осмыслить. Это, наверное, самое главное. Да, ну и главное, что пиар — это не, не, не столько про тексты, вот то, о чем мы долго спорили, это не столько про тексты, сколько про ваши взаимоотношения с редакциями. То есть вот всю эту штуку можно провернуть, когда вы знаете людей, которые этим занимаются, когда вы знаете, кто какой темой занимается, и не пишете журналисту, который ведет криминалистику про культуру и наоборот. Да? А тогда это все будет работать, тогда вы будете получать нормальный фидбэк. Ну и да, можно не стесняться фоллоуапить, но не 10 раз подряд. Наверное, так. Фоллоуапить в смысле дергать и напоминать о себе. Как-то да, мой Да, в смысле… Да, я прислал, вот посмотрите, посмотрели ли, все ли нормально, получили ли, все ли ок. Если нет, тогда на тебе, дорогой, еще раз. Если, если все-таки все видели и не подошло, то можно аккуратно узнать, почему, и попробовать либо перевернуть на месте тему, либо потом уже подогнать по, другому, по другим углом. Uh... Если можно коротко, если ты все-таки начинающий организатор, и у тебя нет такой большой базы контактов, и ты делаешь какой-нибудь маленький уютный фестиваль, не знаю, активизма, э -э, что тебе делать? И вообще нет шансов? Если у тебя маленький уютный фестиваль активизма, тебе, наверное, не нужен Тутбай, например. Логично, следствие, да? И тебе, например, не поможет онлайнер ни разу вообще. Но тебе может помочь 34 маг. Поэтому, если вы маленькие начинающие, то полезно посмотреть площадки, которые в первую очередь ваши. То есть если вы прям угораете по активизму и сами ходите на такие ивенты, вы уже помните, где вы находите информацию о них. Вот ну, Даша на канале, Ксюша на канале, ну, Ксюша на канале еще на каких-то пяти каналах или на страницах ВК и так далее. То есть там, где вы сами берете эту информацию, значит, вам уже рады вам уже приносят такую информацию. Если вы приносите такой ивент, вам там будут рады, у вас все возьмут, и вы попадете, более того, в ту самую аудиторию, которая вам нужна. А если с каждым вот таким уютным фестивалем штормить Тутбай, то ну, будет грустно, обидно, все будут обижаться, что пиарщики глупые присылают какие-то глупые поводы, а журналисты глупые не понимают, какую важную штуку мы делаем. Спасибо большое, Маша. Давайте тоже похлопаем. Здесь в слайда как раз был вопрос по поводу, как называются каналы. Видимо, как раз имеется в виду канал Даши и Ксюши. Во-первых, в описании мероприятия на Фейсбуке есть ссылки. Там можно посмотреть, ну, потому что если я вслух буду говорить, все равно никто ничего не запомнит. Вот. Я бы еще хотел, вот тоже в продолжении того, что то äh, говорила Маша обратиться на Стасию Долюшко, event-менеджер Ассамблея НДА. Можно тоже тебя пригласить к нам на самую настоящую сцену. Äh, ты как раз выступаешь в роли человека, который äh, пишет äh, в условный 34 маг или в Тутбай. Äh, и в телеграм-каналы. И в телеграм-каналы, mm -hmm. и получаешь отказы и äh, согласия. Да? Вот скажи, пожалуйста, собственно, что с точки зрения как раз активисткой повестки. Медиа любят, да, что, как им запаковать идею так, чтобы они с удовольствием это запустили или хотя бы в соцсети или хотя бы ответили. Э, Слуха, я перед тем, я шла на этот эвент, думала про это, и вот э, первая думка, какая до этих этих частных это то, что должен быть некий такие особистый контакт, который надае э, твоей инфы додатковой важности, якости, э, вот. и ну, по-другому, это, конечно, важно, как бы, разуметь метовую. Зараз мы рихтуем фестиваль. Километр маской активности, который будет с 1-го там у нас шмат ивента, и мы вот, поделили инфу на эм, подходящую подростные метовую, и там экск... про, про обороншую экскурсию мы постим про обороншую суполках про экологичную тематику лекцию, мы постим экологичных, и там все погружаются, и, в принципе, это с такого лёгко отремливается. Один канал, ну, один краница информации, которая вот нас не публиковала, это был канал «Не благодари», потому что это не, не, не их контент, вот. а, в принципе, все остальные до такого лояльно реагировали, и все было нормально. Ага. Да. Какие, Адаптируем как... информацию под медиа к краницу информации. А, Даша, ты нас слышишь. Расскажи, пожалуйста, да. почему это был не твой event. Потому что в Минске не по а, аудитории. Просто не сильно вникло, что это. Это, кстати, тоже будет от меня. Может быть, такой совет, как попасть в книгу мне благодари. Это не писать такие длинные посты, потому что я не умею читать так, так долго. Вот. Ну, не знаю. Мне кажется, что если не иметь каких-то личных контактов, то можно этот личный контакт заиметь написав, не знаю, потратить две минуты и написать два предложения, почему это такой крутой ивент, и надо запостить. А пресс-релизы я вот не читаю, как, как виду себя, как большие мнения. Вот. Спасибо. И потратить две минуты, тогда и потратить две минуты, чтобы написать про ивент. Не знаю. Спасибо. А с какой, не знаю, самой странной формулировкой отказывали обычно? Ну, то есть, и ты понимала, что окей, это значит, вот я не туда пришла, вот какой-нибудь фейл такой расскажешь? Да, у меня был такой досвет, а это не в контексте ассамблеи, да, Колисте там пришла организовывать концерты и извернулась до одного момента, публикуйте в афиши. Нет, а почему? Ну, музыку нужно я качественнее делать. Это мы были? Хорошо, мы могли бы так ответить. Спасибо. А, самое главное, что мы услышали, что 1 июня будет километр гривандинской активности, можно приходить в ОК-16. Да, в ОК-16 там будем ревенствовать с 1 дня до 20. Запостишь. Ну, попозже. Ну вот, уже хоть какой-то результат нашего разговора. Спасибо большое, Наскасия. Давайте похлопаем. Несколько вопросов из слайда, и потом можно к вопросам из зала переходить. Кратко вопрос к девушкам из Makeout. Сколько времени потребовалось, чтобы собрать аудиторию, и как ее сохранять? Я с микрофоном к вам буду. Ну, наш проект э, начался запустился в 2014 году и вот с тех пор мы собираем аудиторию э, э, но ну, мне кажется чтобы удержать аудиторию тут важно быть последовательными и то есть если мы когда-то разработали политику того что мы постим как мы постим э, Какую лексику используем или не используем. Мне кажется, важно этого придерживаться. Но ну, это как раз и относится к тому, что Милана говорила про какое-то безопасное пространство, которое очень важно для нас, как для, для нас как сообщество. И то есть, ну, было бы странно вдруг начать, не знаю, Постить что-то совершенно для нас не нетипичное, ну это нормально пересматривать редполитику, но все-таки, ну я думаю, что мы всегда будем придерживаться каких-то наших основных... Стандартов. Стандартов, стандартов, да, очень хорошее слово. Спасибо. Есть что добавить? Ну, я хотела сказать про удержание аудитории. У нас есть... Ну, типа, что-то вроде календаря работы в соцсетях. Ну, то есть мы каждый день, соцсети обновляются. И у нас была такая ситуация, когда э, наши соцсети упали. Ну, там... Что происходило странное, что в чем я вообще не разбираюсь в техническом плане, и ну, какое-то время никто не мог там пользоваться чем-то, да, и мы там подорожнечек какой то вешали, сайт упал. Подорожнечек веш. А помнишь? Ну короче, смысл был такой, что э, сколько-то времени это все дело не могло обновляться и работать, и когда группу мы вернули, там ее как-то, да, такая была ситуация, и короче. Э, ну, и тогда вот была такая массовая очень отписка, потому что ну, мне кажется, это тоже важно понимать, что э, несмотря на то, что ну, как бы в любом случае, вся ваша аудитория очень классная и наша аудитория очень классная, всегда есть ну, люди, у которых, например, очень много просто ну, очень большой информационный поток, условно, человек подписан там, э, ну, на, на, на тысячу разных площадок такого, э, так, такого, такой темы, например, которой ему интересна, э, там разных стран. И если какая-то из них не обновляется то он просто решает, что она там умерла и отписывается, ну, если у него нет такой большой лояльности. Ну и мне кажется, что это нормально просто. Ну, то есть... Uh -huh. Ну, у нас, например, и, много подписчиков из ну, соседних стран, из России особенно, потому что мне кажется, что это был 2012 год, когда у них приняли этот закон о гомопропаганде адский. И, ну, как бы уже много так лет проходит. ну и ну, как бы Сложилась уникальная ситуация, что несмотря на то, что у них очень ну, крутой и широко развитый активизм в э, сфере гендера и ЛГБТ, э, у них ну, как бы гораздо больше проблем с информационными площадками, чем у нас, ну, именно в нашей теме. Да? И когда они там приезжают, или когда они нас читают, они пишут, что ну, как бы, у вас наверное, рай земной, если у вас есть сайт. Глопок свежего там. воздуха просто ну, для да. Но ну, ну, а с другой стороны, я думаю, что в такой большой стране, например, как Россия, гораздо больше есть чего читать, чем у нас. И, ну, а российская короче, аудитория, я, конечно, вот, что... извини, пожалуйста, Дантон Антон сказал, что вот как бы нас читают в Рязани, и нам не нужна, нас смотрят YouTube канал, да. Но вы все равно воспринимаете аудиторию не из Беларуси, как тоже часть вашего комьюнити, вы для нее в том числе работаете. Ну, мы вообще мы работаем для Беларуси для белорусского комьюнити. У нас даже на сайте так написано, мы там мы, мы такую формулировку когда-то придумали пять лет назад, что мы там мы на белорусском языке это писали, мы не помочь, мы тут. И... Ну, это как раз про то, что там мы не гитаизируемся, а просто вот здесь живем реально и пользуемся этой площадкой. Но они же есть, эти подпи... ну, в смысле, что есть такая аудитория, которой тоже нужно что-то читать. Ну, то есть, к сожалению, у них есть вот, ну, как бы, такой закон, у них есть совершенно другие, например, рамки в медиа. У нас тоже есть. Я не к тому, что у нас волшебство, да. Но они разные просто. И вот, ну, к сожалению, такая ситуация, что многим, ну, там, людям в России ну, важно тоже читать нас. Ну, понятно, что мы не будем писать, не читайте нас, это ну, когда дичь, но, но для нас интересно uh -huh. ну, работать на Беларусь. Ну, у нас и цель, вот, главное, это чтобы белорусское как бы сообщество хорошо жило, а все остальные вещи, они как бы просто постфактум получаются. Спасибо. В слайде был вопрос про статистику в телеграм-канале открытом, как ее посмотреть. Есть такой ресурс, называется tg.stat.ru, tg, как телеграм, stat.ru. Там, как правило, можно найти информацию, если кто-то знает еще другие способы. Да просто так и вбиваете. Посмотреть статистику телеграм-каналов Беларусь, Минск, оно сразу в первых трех. Ты имеешь трех ввиду, там... в виду, заходишь в ВВМ, там глобальная компьютерная сеть, поисковые, все понятно. А я хочу ответить на вопрос про микромедиа, как его просовывать, если можно. Конечно. Не... А можете уточнить, про какое вы, а я сейчас начну про Телеграм, а вы мне... Ну ладно, не суть. Я могу кратко, очень быстро, я быстро разговариваю, рассказать про Телеграм. Когда я его завела, там было 20 человек, это были мои друзья-знакомые. Естественно, я все равно хотела, чтобы он рос. Глобальная цель, чтобы все стали активистами, там, брали на себя ответственность за то, что происходит в стране и так далее. И э, сначала я просто просила своих друзей и знакомых, чтобы они вступили. Потом ты постишь у себя, потом ты просишь, чтобы друзья тоже сделали репост. То есть выносишь мозг сначала друзьям, а потом, когда там уже есть где-то 100 человек, например, я помню, я приходила на встречу «Как продвигать телеграм-канал», который делал 34 4 «Магнеты», там был парень, и он сказал, что «Слушайте, бартерная реклама, у нас в России вообще все ушла, не работает». Не знаю, как вы тут справитесь. Я такая, о, бартерная реклама. И она у нас работает. И очень хорошо. С бартерной рекламой, что я имею в виду? Вы находите телеграм-канал, который, ну, как бы, может... Ну, смотрите сами по себе. Я, конечно, стараюсь искать, чтобы аудитория была похожа. Но я вижу, как люди делают рекламу вообще на разные аудитории, к ним тоже приходят. То есть я пишу про волонтерство. Я пришла там, вот с Воруш... Есть еще такой канал, Ворушись. Он тоже пишет там про стажировки и волонтерство и все такое. Я прихожу к Ворушись, Ворушись ко мне и говорю, слушайте, у нас там по 100 человек. Давайте мы напишем про вас вы про нас. Мы запостили, и к нам пришло там человек 30. И вот так растет, растет, растет, по чуть-чуть растет. Я думаю, что партнерную рекламу можно использовать там и в инсте, и в фейсбук, и в контакт. Плюс, если вы там делаете что-то более-менее социальное, можно пойти в дружественные НГО-организации, попросить их запостить вас, а вы там тоже что-нибудь хорошее сделаете. И в конечном итоге, да, можно купить рекламу у блогеров, у белорусских их немного, но не у таких самых там, у кого там по 50 тысяч, там даже там, ну у кого поменьше аудитории. И, наверное, все, что хотела по сказать. Крупицам, да -да -да, по крупицам, если в да да по крупицам. И еще, еще классный контент. <laughs> Такой то совет. Боже, я не думала, что я так когда-нибудь скажу. Простите. Но я к тому, к тому, что когда мы постим иногда какую-то суперкрутую стажировку, прям вообще на вау, я сама думаю, сейчас скину и поеду, друзья друзей перекидывают друзьям, и к нам добавляются подписчики. Угу. Антон, может, добавишь пару слов про продвижение YouTube подкастов? YouTube. Но Ютуба не в целом, а своих своего... коли... до Когда вы посмотрите самые популярные. Не, ну это правда, Ютуб канал это нехта. Когда вы поглядите в кожном видосе, есть это слово, а вот когда в видосе про это ничего не. Ну, я в не лежу, я просто назвал гляжу и маленки. Ну, вот треба глядеть, что шукают люди, но это для Ютуба. И это выкурится в своих назвах. Только теги прописывать все остальное. Ну, про Телеграм, бартер ок у нас просто наша аудитория, то бок это аудитория подкаста, якую то мы в подкасте рекламируем наш телеграм плюс яше, э, у нас популярнее нет телеграм канал а телеграм чат мы его, э, его просовали за кош за кош, что у нас разные наноинфлюенсеры в этом чатике переписываются и иные каналы робили скриншоты переписок с наших чатов и пострили себе и вся наша аудитория с больших ну там Две тротины. Одна тротина – это наши слухающие подкаста. Две тротины. Наш подкаст никуда не слухали, я они бачили в разных чатах, в разных каналах скриншоты с нашего чата, с посылками на наш чат, и переходили просто, как поразмовлять с Антоном Матолько, потому у нас в чатике, там часто пишет Антон Матолько. Те Артем Шайба, какие там разбирается, что будет, там, нападет Россия на Беларусь или нет. То, есть Его... то, что Денис говорил про то, что известных ребят привлекают. Да, у нас и они в чатике переписываются, мы там жартовали, что у нас тут чат реформаторов, инфлюенсеров. пробились с этой малюнки, ну и так просто и люди купляют, куп куп куп куп люди да, подписываются. Как Потом телеграм назовешь, он... так он и... Да-да-да, только реформатор у нас называется. А. Хорошо. А давайте, если есть вопросы из зала, кто-то хочет что-то высказать, задать вопрос вслух, а не писать в слайда, я к вам подойду. Да, сначала к вам, пожалуйста. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Игорь Хмара, я журналист Реал-2 и лидер инициативной группы района Раны, Малая Рабранка, Секаянка и Маяковка. Я створил телеграм-чат а очень вот недавно, зараз спокойно, что поставил на паузу, а, але, ну, есть не только телеграм-чат, а, але наиберше, и первый, что мне интересно, именно это телеграм. Вот скажите, Калининская, какие вы бачите основные способы просунуть свой проект в телеграм-канал, у телеграме в ogóle, и, и а, какие, вот еще шимперовая, именно это телеграма техничные и людские для активизма. Это ваши два вопроса были в слайдах, да, спасибо. Вот как раз, да, и написать, и продублировать еще голосом, и тогда ответ точно будет. Кто э, начнет? Даша. Даша. есть? Э... Да. Я соглашусь с Ксюшей про хороший контент. Если, не знаю, я сейчас думаю, что я читаю в Телеграме, я читаю всякие классные истории, то есть там может быть ничего такого познавательного, но если хорошо написано, то меня все это подкупает. Вот, там без тысячи эмодзи и, и что-нибудь такое. Вот. А просто какая-нибудь история это классно. Не, не знаю про, про... Конечно, тут зависит от про что ваш канал, но не знаю. Если написано хорошим человеческим языком, почему нет? Опять же, я от себя, наверное, добавлю, у вас был уточняющий вопрос, учим техничные, людские переваги телеграм-канал для активизма. Ага. Мне, мне кажется, что здесь как раз телеграм все еще инструмент, который, наверное, самый простой и удобный, потому что там нет каких-то дополнительных отвлекающих механик, способов и ближе всего и доступнее всего до людей как бы достучаться, потому что… Ну, это, это медиа, как бы не то, чтобы прям в телефоне у каждого, все медиа в телефоне у каждого, но к нему прям легко попасть там в пару кликов и легко, опять же, регулировать, что для тебя э, важнее, да, закреплять э, повыше какие-то чатики, э, убирать звук или, наоборот, оставлять звук, чтобы тебе приходили уведомления. Поэтому это пока какая-то история про, про удобство, наверное, в, в, в первую очередь или в одну из первых очередей. Да, я хотела спросить, вы, наверное, хотите, чтобы у вас было на районе, там, Серебрянке, все, что вы Перечислили какие-то активисты, да, которые там переписываются и что-то делают. Правильно я понимаю вопрос? В том числе. Не, просто угле... какая цель или вам в общем со своего боку, если например, как знаходить инфу про свой район и как створать инфу на ходы. Из иншего боку, отворотный фидбэк, как это подавать разным СМИ. Якось Хорошо, я могу ответить, как привлечь, наверное, людей к вам в Телеграм. Но ну, вы хотите и каналы чат. Я бы советовала делать и каналы чат, потому что за чатами, я очень соглашусь, мне кажется, большое будущее, потому что в чате люди высказываются, там а, то, остаются в Телеграм чате, остаются только действительно, мне кажется, заинтересованные люди. То есть там, если на канале могут висеть там, и не открывать тебя там месяц, то по моим ощущениям в чатах открывать. И для, наверное, района и для такого активизма, я бы просто посоветовала супер банальный способ распечатать объявки, то, что вот у нас тут на районе есть вся инфа про район, вот здесь и вот здесь подключайтесь. Ну или с отрывными, или со штрих-кодом, потому что мне кажется, что местные, в принципе, сейчас у нас в Беларуси с каждым годом все жители становятся активнее и активнее. И просто мне кажется, что еще во всех домах используют вайбер-чаты, но вы как раз можете пересадить всех на Телеграм, и да, и все. А как медиа, наверное, вот девушка отвечала, это уже мы более-менее ответили, или, естественно, нет? Я... Да, пожалуйста. Я могу еще сказать пару параду. Написать Антону Матолика. Писали уже Антону Матолику? Ну, это... свои некие великие там, чаты, группы, Само собой. Вы же просто не такие, не такие трендовые штуки какие-нибудь. Именно это вось, я другая сейчас вопрос про то, как подавать это СМИ. Как оценить вось, грамотно там, человеку, не мне, а просто иншему человеку, вось, про что он пишет. СМИ. И як... А что у нас есть гиперлокальные СМИ, которые пишут про новину серебрянке. Нет. Нет, ну вот, например, чем мы однозначно, как подать онлайнеру, как подать Сети э, Догу, как подать Куку. Э, ку В каким формате, яку какой именно вид на что сделать акцент? Ну, я, я бы коротко ответил на этот вопрос. Для начала зайти и внимательно почитать э, что сайт пишет сейчас и что он писал по вашей теме. Писал ли что-то. Потому что если вам нужно продвигать э, именно телеграм-канал, а не историю в целом, ну, к примеру, одна из задач, да, тут довольно часто медиа в момент, когда они думают, Господи, опять э, ничего в голову не приходит, давайте сделаем 10 классных телеграм-каналов из Беларуси, на которые стоит подписаться. Или там, YouTube-каналов, или еще чего-то. И поэтому здесь, наверное, просто где-то важно э, сделать каким-то таким образом, чтобы журналисты э, этого медиа, которое вам нужно, вам, наверное, нужны городские медиа, в первую очередь. CityDoc, Village, как тут жить, а, кто еще? А, Три-четыре Mac в меньшей степени. А, как минимум, знали про вас, да? Ну, то есть можно попробовать приложить прям какую-то какую статью, написать. Ну, к примеру, попробовать придумать тему для медиа. Ну, Все любят бесплатный контент. Я но ну, в телеграме чаты любят, например, за инсайды, коли нечто бывает в серебрянке. И у вас в чате кя, дабы, есть фотки из места подзею, то, что там, а там я не веду, зараз. Рубят древы, там, будуют что-то сносить. И, ну, это супер добрая новина для, находа для онлайнера. Не, ну, чему? Запостите и спасла, вот по информации с такого-то чата и у вас Ну, инсайды, это верими, за что любят, ну, там... Телеграмм так само. Можете сами даже снести или срубить, чтобы повод создать. Ну, сейчас э, создать. оборудует, а вы сдуваете, да. Самый, самый, наверное, простой совет это попытаться задружиться и выпить несколько пив с основными редакторами или даже журналистами рядовыми и попасть к ним в ленту Фейсбука и Инстаграма, где потом просто у себя как бы между делом рассказать о том, что «О, смотрите, ребята, у нас тут поставили прикольную какую-то статую, и у нее там нету э, головы. руки». Да, там, ну, и, вот, и они это сразу увидят, потому что информационный голод он не только на республиканском уровне, но и на локальном и на, на гиперлокальном. И чем чем, чем, чем, чем, чем у вас какая-то вообще взрыва мозга какой-то повод, тем вас скорее заберут э, туда в хорошем смысле да. слова заберут. Слово заберут". А а а Даша покидает э наш да. чат. Здравствуйте, мне да, Ты, ты интересует... выматерилась? А? Ты выматерилась сейчас или что? Или мне показалось? Нет. А, не ладно, показалось. прошу выключить. Я хотела узнать возраст аудитории всех ваших каналов, у кого есть каналы среди спикера. Спасибо. <свят> угу. Я могу рассказать про наш опыт. Мы заработали доволь... не, не, не некую там случайную опытанку для нашего аудитории подкаста. Мы в нашем телеграм-чате заработали довольно великую опытанку по разным по... ну, там и про погляды, и про заработок, и про адукацию, и что там люб... лично там про, веду, и про ЛГБТ, и про феминизм, и про Володонец Бро. Это буквально великий шмат опыта И могу сказать докладно у нас 49% отколов этого возраста 25-34. 37 с половой сотков – это в возрасте 18-24, и 12 сотков – это 35+. Еще раз, 37 – это 18-24, Поло, да? это 25-34, это ровно половая. 27 37% как бы самой молодой аудитории, это тоже очень высокий показатель, потому что да. считается, что они как бы вроде нигде никого не читают, да. а вас читают. И нас да. довольно текаво издевили по заробкам. У нас 2,5% зарабатывается больше за 3000 белорусских рублей. Вау, лакшери лакшери аудитория. Стрендели, у вас. я думаю. Ну, некоторые, нет, некоторые да. не все. Нет, 10 сказали, что нема заробка, так что… Ну что, давайте, наверное, мы... есть. Да? Что? Нет, просто девушка хотела всех услышать. Давай. очень кратко. У меня на вс ⁇ скидка это 16-28. Я не изучаю специально свою аудиторию, но считаю, что это довольно взрослые люди, потому что они чаще лайкают, чем оставляют комментарии. Вот такая вот, не знаю, наблюдение. Я, к сожалению, как-то давно не смотрела точную статистику, но насколько я помню, если я не права, и кто-то из моей команды помнит другую информацию, но мне кажется, у нас довольно в основном молодая аудитория, до 35. Говори. Говори правду. Всем есть вопрос, тогда мы, конечно, к вам подойдем. Ну что, спасибо тогда всем большое. Спасибо в первую очередь нашим спикерам, которые были здесь реально или виртуально. Спасибо большое пресс-клубу, который это мероприятие организовал, и 34 Магу, и моим коллегам, которые тоже помогли его организовать. И главное, большое спасибо вам за внимание, интерес, спасибо, что пришли. Всем хорошего вечера, пока. Давайте похлопаем всем нам.